Видископ. Проблема состоит в том, как-то как ее озвучил Исмаил Силах, э, который одним из первых уехал в Америку. И он сказал очень правильную вещь, что там наши ребята и не станут звездами в большинстве своем. Американцам нужны американцы. И промоутеры ведут наших боксеров талантливых, хороших, очень спокойно и поначалу обещают золотые горы. Подставляют довольно слабых боксеров. Рассказывают, что у тебя впереди все-все-все-все будет хорошо. И таки да, ты выигрываешь, ты набираешь определенный рейтинг, ух ты, ух ты, ух ты. А потом, когда приходит время провести действительно настоящий бой, и тебя ставят с американским боксером, как правило, тебя ставят с таким американским боксером, который... Ну, шансов на победу имеют значительно больше, и ты не готов. То, то ли тебе надо сбросить вес, то ли тебе там надо еще что-то, то ли тебе в последний момент за неделю до боя скажешь: ух ты, у тебя есть шанс на такой бой, а ты не готов. И тебя с легкостью сдают, потому что ты там не нужен. Поэтому ребята просто должны быть к этому готовы, но я очень надеюсь на то, что это не произойдет... Во-первых, ребята к этому будут готовы. А во-вторых, что это не произойдет в ближайшем, в ближайшем времени. Тем более, что ну, действительно очень талантливая периода. ну И талантливая, и яркая. Как боксирует Риткач, как боксирует Гвозди, как боксирует Хитров. Ну, это, это просто класс. Я очень надеюсь, что кстати, наше телевидение ну, повернется в эту сторону лицом. И я надеюсь, что бокс ну, будет... Если не первым, то после футбола вторым видом спорта, который все-таки, невзирая на кризис, будет достаточно отражен в этом году.